Всем привет, на моем канале. Сегодня буду оформлять еще один тортик к Новому году. Здесь у меня шоколадный бисквит и крем из сгущенки. Из бумаги вырезала шаблон и сейчас формирую торт. Значит, торт у меня получился высоковат, поэтому вот эти обрезки, но ну, мне было жалко их убрать просто, поэтому а, я таким образом дополнила, то есть у меня нет отходов от торта. А вот, соответственно, если вы делаете на заказ, одевайте перчатки. Я делаю как бы для себя. Дальше, крем у меня уже готов, я его красила в красный цвет, и сейчас покрываю черновым слоем. Крем белково-заварной, можно использовать абсолютно любой крем. Так же само покрыть ганашем и обтянуть мастикой. Сейчас покрываю основной частью крема и выравниваю торт. я возьму насадку закрытая звезда здесь делаю меточку где будет белая резинка и так примерно вот здесь и делаю узор вот такую змейку Так как у меня остается еще крем, я сверху взяла, сделала второй ряд. Также вы можете сделать рисунок. Здесь вязки такой, вот как варежки вязаные, есть, так. Либо кремом нарисовать что-либо, какие-то украшения. Сейчас мне понадобится мастика. Я ее приготовила самостоятельно только что. Она мне еще тепленькая. Это мастика из маршмеллоу. В принципе, нормальная замена магазинному варианту. Обтяжку торта ею тоже можно делать. Именно с ней я только и работаю. Дальше вот такие плунжеры-снежинки. Очень классные, красивые, мне нравятся такие. И вот такая вырубка сани. Эти вырубки я когда-то еще заказывала на сайте Алиэкспресс. Сейчас как-то с Алиэкспресс доставка туговата Поэтому пока я там не заказываю ничего. И теперь начинаю оформлять. Сани у меня будут где-то здесь. Красивенько так. На лицевой стороне, спереди. Все, и дальше снежинки. Вот так получилось. Немного сверху сахарной пудры. Можно, кстати, использовать кокосовую стружку, тоже актуально, зависит от крема, потому что крем иногда, смотря какой, впитывает сахар. Вот такой торт-варежка у меня получился. Дед Мороз потерял свою варежку, найдет у нас придет к нам в гости, так что очень просто, если у вас нет, допустим, мастики, этих вырубок вообще не проблема, берете кондитерский мешочек, делаете маленькую дырочку, отрезаете уголочек и рисуете снежинки, получается в принципе то же самое, даже можно и сани, можно снеговика, можно какие-то елки, всякие узоры, тут уже полет фантазии за вами. Так что, кому идея видео понравилась, была полезная, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы, с наступающим Новым годом. Пока-пока.